А перед началом этого видео хочу посоветовать вам подписаться на канал Берфи. На нем вы найдете различные видео по играм в Star Stable и Алисе Онлайн также она проводит стримы по этим играм, даже с веб-камерой. А если Вас заинтересовал этот канал, то не забудь на него подписаться. Ссылку я оставлю в описании видео. А теперь приятного вам просмотра. Всем привет! С вами Маша. И сегодня. Мы начинаем видео не с самой игры, а с загрузки очень долгого обновления. Господи, я не могу. что это так долго. А еще здесь добавили вот эту вот штуку, может быть, не на нее на можно нажать и вполне себе например, например, сегодня 1 июля Вот написано, что за ивент тут написано, какие будут, вчера что-то еще. Вот, короче, сами зайдете, посмотрите. Угу. Ага. Чего вот скопировано? Эй, камон. Что ты нафиг. Слушайте, а он что-то. Это обновление как-то закончилось уже. Что-то, ладно, вначале оно в ступоре было, а потом такое хоп-хоп-хоп, и все. Ну ладно, недолгое обновление, но все, равно. Но все равно. Это меня настораживало. Mm, да. Ребят, я сейчас э, долго подбирала себе одежду. Э, Решила взять Канимару. Э, ой, тьфу, не канимару эту. А, а Чику очень котик, да? Очень котик. Очень котик, потому что на вот так вот в прыжке. А вот когда-то когда гонка была, но не хотела, потому что я так играю в И там она на тот момент она еще вот так вот бокована не прикола так еще не прыгала. поэтому мне показалось интересным человек который ни, раз, ни разу там не побивал рекорд но хотелось бы да я там видела видео но это было год назад и сейчас я очень хочу может быть я вспомню что-то может быть симона ходу серьезно подумаю да, пробовать эту гонку хотелось с таким поворачивающимся прыжком, я думаю, это будет очень весело и увлекательно, если ее, конечно, не уграду. Да, вы сейчас, наверное, ничего не поняли, большинство из вас, но. Но мы уверены, что хотим отправиться в лагерь Зенит. Мы англичане, с вами! Да? Значит, тоже покрасил волосы синие, ну вот... Ой, что такое? Никто не воспитывал? Господи... Кажется, тебе удалось найти все потерянные предметы. Я буду тщательно следить за ними в будущем. Это не первый раз, когда мои важные вещи пропадают из лагеря не образом. <чужие> <чужие> а, подожди, не первый раз, а... Мы всего лишь раз в жизни, по-моему, твои предметы собирали и в прошлом году не собрала и... Зачем ты мне это заново говоришь? Я же, я же сейчас ничего не собирала, ты ровно один раз потирала. Эх, разработчики. А ветра здесь просто невероятные. А ветра здесь просто невероятные. Они как будто обладают собственной волей. Но это же так захватывающе, правда? Не могу дождаться, когда увижу, какие еще находки ждут нас за следующей радугой. Поговори с Микой, да что, какая-то Какая красота. Я, да, конечно, когда чистила сумку для квестов, э -э, рюкзак, точнее, убрала оттуда сумки. Да почему так? Да. Огромное спасибо тебе за помощь, Мария. Чудесно, что ты исследуешь от мира облаков вместе со мной, Мико. Господи, пока я тут включала записи, нет напиток, ты да хотела сказать то, что пока я, короче, отходила, э, она писала, купи мне искать, и сейчас опять это пишет, она пишет ваше тариф, короче. <свескотворение> Великолепный клуб, всем советую, вступайте, пишите мне в ВК. Да. У тебя еще нет, собственного снаряжения исследователя, <свескотворение> да? Тогда почему бы тебе не взять этот комплект для сидельной на селке? Никогда не знаешь, когда он пригодится. Я прочитала не шапка, а какое-то другое слово, за которым отключить монетизацию. Снаряжение и Надеюсь, что это что-то новое. Здесь ничего не поменялось, но можно было же мать. Нет, нельзя нам квесты давать. А, это, это такая штука прикольная да да да давайте купить есть вау 10 тысяч шиллингов без комментариев это смотрите стат это полная ребят если бы этого не было прошлый году то у меня накуплено потому что не буду скрывать, я пользовалась читом, когда он был бесплатный, бывает, да? Я думала, что то больше не добавят мне. Я не знаю, что я думала, я просто увидела, купила, да. Кошмар какой-то. Ребят, а вот это вот что такое? Золотое облако будет рассыпать золотые подколы по всей окрестности, ты можешь собрать их раз в день, собери их все и получи большой с качкам, макс, свои лошади удачи. А, если лошади, то не увиделось, хотя даже когда была с твоего персонажа, то я тоже не делала, я вообще... Чтобы этих еще видео вам снимать. минут. заставьте, точнее время мне на А, окей, окей, ладно, я уже их начала собра собирать. Дашка, ну что ты со мной полетела? За мной преследуют. Сталкерет? Нет, нет, уходите. А, давай, давай, Чика, мы сможем с тобой пережить всё, все, все они это она не ездила на пони, который поворачивается. Ну у меня выходит как и всегда. А как это? А ладно. Нет, мне надо еще туда. Ха-ха. Ха-ха-ха. А на этих штуках можно подпрыгивать, да? Вот. Ну, ладно, это все равно не, не помогло, потому что подковы почему-то сами ко мне пришли из изверха, непонятно каким образом. Но пони моя, да, она, она, она дотянулась. Она за секунду так быстро телепортировала, что чтобы даже с человеческим гладом не смогли видеть. Поэтому я ее так люблю. И куда? Я думала, это небо. Я думала, уже все конец ну давай ага едем едем едем далекие края за нам надо или надо нет ну туда не надо ж сюда и улететь далеко недолго запуск как в сумраке, помните, запуск? Что это за звуки такие? У меня же будет другая фоновая музыка в видео. Что за церковь нам бату? Что за скримеры, господи. Я там не подняла, да? Давайте вернемся. В принципе. Be... Че-то я не то делаю. I'm Ой. Чё? Я, в принципе, по жизни все, не Я, в принципе, просто по жизни паркурист, я даже не вижу обычной дороги, как обычно. Давайте, с Я знаю, то что у нас лошадь прокачана, но... это сделаем для... для... для... для... Нет, мне это раздражает. Что это за бред такой? Почему? Она не могла быстро туда телепортироваться в такой месте. А, пока я не вижу своим человеческим глазом забрать в вот это говно. Почему она не мог... Пони! Нет, ну я не могу уже просто. Меня прям бесит. Как так можно? Я же паркурист века! Я сейчас ослепну от этих облаков. Слишком много белого цвета. Как в рай попало. Но это не точно. Итак. Пожалуйста. Да. И давай, и туда еще. Молодец. Да, молодец. Я зря это сделала, потому что мне меня может прокачать, я опять улетела в небеса. Во, пойдем на эту гонку, на гонку. На гонку. Что ж, а что я хотела? сюда, на котик! А, Гетто! Давай, Чика, мы с тобой покажем, где раки зимуют. <Duckling> начать! Что вы здесь имеете? Слушайте, по-моему, это мне, наоборот, помогает. Но я, конечно, тупая. И еху, еще еху, еху, еху, еху, еху, еху, еху, еху, еху, еху, еху, еху, еху, еху, еху, еху, Я должна за это вот забрать. А бежим мы в ту сторону, правильно? А -а -а! Ч? Нет, ребята, не буду прыгать. Э -э -э -э. Я не буду поворачивать в прыжке, потому что что вообще происходит? Твою мать. Ребята, сесть на Чику было не лучше, нет? Нет. нет. Только не говорите мне, что это все то, что ГГ. Нет. Нет, почему-то Ладно, я возвращаюсь назад. Я возвращаюсь сейчас назад. И лечу. И лечу со скоростью. Суп. Давайте-давайте-давайте-давайте а, а, а. а -а -а -а -а. Допрыгалась Точнее, это поворачивалась в прыжке На этом сраном чинкотике mm -hmm. И я зачем-то опять сделала Это была не лучшая идея НЕТ, ЧТО! СЕСТЬ На! Не прокачана лошадь её прокачать или сесть на пейнтхорса по Нет, такого дичь Вот скорее. наконец а -то, тот дождь закончился и меня замарил. Чем надо сделать? Ну, вот, давай поехать? Ну, по-моему, в прыжке уже можно прыгать. В принципе не уверена. Нет, можно. Все, теперь нам поможет. Я пропустила. они блин, а не важно. А как это? Здравствуйте, Привет, девочки! Что здесь стоите? Нужно бежать. Понимаете? Потому что тогда вы проиграете. Бесконечное огромное спасибо. Они только что меня погнали. Чему эти женщины? А, это же бесконечное время, и только не обратно А, я же теперь могу здесь проехать, все окей. окей Я теперь вообще не. Я теперь вообще не. Давай, полетели! Южная мелодия! Давай! Прыгаем, точнее разворачиваемся в прыжке. И -ка, и -ка, и -ка. Теперь идем вот сюда. Вот. Молодчи! На, давай, случайно не повернись сейчас О, ну... ну а что такое? Спасибо. Куда? Куда надо? Мне ребят надо было посмотреть среза и просто посмотреть качество. А. А вот здесь был конец! Все, вс. Спасибо большое. Это были удивительные приключения. Это было не так сложно. Я думаю. Ну блин, это было бы вот веселее, знаете, типа вот так вот развернусь, и вообще улечу туда. Просто вообще бла, вообще так сильнее на это плане, Но, нет! По-моему, в зимней деревне бы даже было веселее, в... Ну ладно, зимняя деревня через полку. Сейчас мы пойдем посмотрим на диких лошадей, которых я бы с удовольствием засняла покупку, но они у меня все купили. Я ведь донатер, да? Типично себе донатеры, потому что. Чтобы быть старайдером, нужно донатить. Или вы останетесь началкой. Вон там. Цветок. Привет. Я очистила рюкзак, прям весит. Так, так, так. Так, так, так, а прикиньтесь, у меня не все куплены, я как тупая такая, да, у меня все куплены. Нет, ребят, даже проверять не буду. Мне же там будет весело, если я их не все купила, потому что их вряд ли опять добавят. Хотя в прошлый раз говорили, что больше никогда не добавят, именно поэтому я все купила. Господи. Ну вот, смотрите. Кто хочет посмотреть на них вживую, они а вот так вот. Заходите ко мне в конюшню, смотрите, когда я буду онлайн, добавляйте например, в, себя в игру, но у наверное, уже весь список забит. Но, возможно, не забит, потому что есть какие-то левые подписчики, люди, которые ничего скорбить. Они добавляют меня в друзья. Потом удаляют, потом подходят и говорят, ай, я случайно удалила, добавь меня обратно. А вот если у меня больше нет места, чтобы добавить. Нет, нет, я совсем никому не добавляется. что я могу делать а, поэтому повезет, вам не повезет. Бывает, так я просто чищу тут забросить в игру. Ну там, не друзья, а именно вот подписчики. А, они, бывают, долго не заходят в игру или не в другом сервере. И, и не знаю, их, короче, в онлайне не вижу. И вот я и удаляю, если кто-то там сильно хочет, ко мне принципа добавиться. Ну что, ребят, это, это справедливо. Какова жизнь? Ну, я не договорила, короче, вот, на. Увидите меня в онлайне, заходите ко мне в мою домашнюю конюшню, я покажу вам моих диких лошадей, без проблем. Это для меня несложно. Ребят, я вам хотел тут прощание записать, точнее я его записала, да, но потом передумала, потому что я на превью не хочу оставлять какой-то левый наряд, вот всё. я сейчас возьму пойду свою домашнюю конюшню. А, Проверил свой почтовый ящик, может быть, от моего запроса я говорю, все-таки какие-то там награды приходили или не приходились. Ну, я иногда просто качала лошадь, иногда побивала рекорд какой-то. Может быть, там что-то есть, иногда ходила на чемпы, просто, правда, медали продавала, я еще багами багом рекордилась. ну может быть, там какие-то медали остались, а я видела, там остались. И, может быть, нам сейчас хватит на ну, новую одежду. Пожалуйста, хотя бы на часть. Хотя бы на часть ради премии. И ради самой себя. Ну, грузись. Короче, ребята, чтобы мне все продать, нужно почи почистить шкаф. И я вспомнила, что нам дали вот этого. Вот. Поэтому возьмем прошлого года сумки Не знаю, там мы добавили если что, мы купим. Или не будем покупать, я не знаю. И положим сюда вот это вот. Так, теперь вытаскиваем вот это. И Давайте сложим, что не нужно. Это вот по любому. Мышка, не лагай, не надо так делать. Так, все, теперь давайте... Не, наверное, не поместится, но... Раскнём, может поместится. Давайте медальки, пойдем продаваться. Это же так увлекательно будет. Ребят, если что, то я первую беру первые места, потому что они больше стоят. А потом что-то поместится, если ты перетелся. Так, если что, повторяюсь, ребят, ребята, да, как раз уже сказала, то я не так мало выигрываю, просто я их продаю, понимаете. Я не пользуюсь багом. Так, теперь у нас есть что продать. Идемте. Давайте все возьмем. Мне это что-то не устраивает как-то давайте я надену очки mm -hmm. буду надевать. я положу сюда -мо! не знаю что еще. Что там поездочек должно поместиться mm -hmm. вот, давайте, мигалки mm -hmm. помещайтесь и конечно они не поместятся. на да, господи, как у меня много одежды? Да -мо, что ты переодеваешься? Мышка, как же ты меня уже достала. Ну теперь ты поместится, да. Да ладно, я даже вам пломя. Кривая. Так, я экземпляры первых мест не Просто знаете, вдруг я заброшу игру, или утряю чемпионат, потом как-то буду наслаждаться этим. Нормально человек просто посмотрел свое старое видео и все нет. Нет! Нужно оставить. Так надо. Просто надо. -э, забыла сказать, они теперь, короче, тренировки разместили. Побольше, короче, их сделали. По самым большим локациям поставили. Потому что. Потому что они считали, то, что нам опять что-то мешало, точнее, детям что-то мешало. И поэтому, ни... чтобы они до не катались, они поставили их и побольше. Великолепно. Что у нас здесь? Забираем. Забираем. Забираем. Забираем. Давайте, давайте, давайте. Ничего их здесь много. Так куда не успела столько-то? Я просто лошадь скачала. что-то мало мне кажется нам не хватит а ну, вдруг хватит сейчас посмотрим ну хотя бы на часть знаете а в глобале этого нету конечно нет кто бы нам это добавил Господи. ребят этот поздно начала поздно поставила запись крученок на... крыша фермы стива вот эти вот все птицы кружили вот так вот. И, короче, вообще, в было. Это так всегда было, только впервые вижу. Старстейбл. Что за феномены такие? Я не про жизнь не говорю, а вот именно Старстейбл. чуть за феномены игры? И удивительно. Так, так, так. Едем сюда. И рюкзак. И полетели. Это можно сказать? Конечно, нельзя. Мы, если что, пойдем в ситуацию. Хотя, я думаю, на эти хватит. Так, можно было с умом это продавать, потому что сейчас случится какая то да? Она может случиться. У нас осталось вот столько, значит... Значит, значит, значит, значит, значит... А почему показано что я не могу купить? Такие странные. Покупаем вот это. А, безумно. Подавать? А ты же такая командная, господи. Не, нам повезет, повезет, повезет, я, я немножко думал, что ты чего-то сделал. Правда, я немножко подумала. Что-то скажет, господи, что за нее? Почему она может так делать? Ребята, я не такие, как вы. А если вы убрали, потому что я выложил свой любимый канал, выложила, то мне даже не Так-так-так. Не 500, не 500, а 400. А, нет, нет нет, нет, нет, смотрите. Сейчас, сейчас, сейчас. Прикол, покажу. Или не покажу? Сколько? Нет. Нужно 200? Нет, нет, нет, нет. Нужно... 200? 150 было. Ну. немножко перевес будет, но... Вся бы что-то, знаете. Вся бы 10 тысяч. как идеально. Для прикиды будет и садучим, давайте посмотрим, что, ну, что еще может быть хватит. Да не хватит нифига да. Ну просто продам особо же в шкаф. На перевозку подрач. Не там хватит, на самое дешевое. Но прикол в том, что примерно уж тычка, ну, с вас, все равно потом буду копить наверное, или опять не буду скучать. Кому начинают тратить травмации. Такое тоже бывает. Господи. Ладно. Давайте наденем. А, нет, вот это вот сюда. И, и ногавки, ногавки, ногавки. И Что еще я упустила? Мне кажется. Это, это должно быть коричневое седло все такое Или это норм? и так норм. Будет ужасно, Все, может, коричневый цвет, надо еще, конечно, ярким. Блин, что это? не за как то получилось. Ну, Давайте так и оставим. Ладно, ребята.